Александр, которому в этот момент 36 лет, принимает империю и видит следующее. Перед ним целый ряд тяжелейших взаимосвязанных проблем. Во-первых, надо заканчивать войну. Надо заканчивать войну но ну, на наиболее приемлемых для России условиях. Орудие для этого у него никуда не годное. Это граф Ниссельроды, престарелый руководитель российской внешней политики. Но вместе с Ниссельроды в Париж на подписание парижского мира едет восходящая звезда русской политики однокашник Пушкина полицей, князь Горчаков, будущий канцлер, будущий министр. Сразу после подписания Парижского мира Александр II назначает Горчакова министром иностранных дел, вице-канцлером, затем канцлером Российской империи. Горчаков, оказавшись в Париже, очень быстро понял, что между союзниками между коалицией, а коалиция состояла из четырех держав: обычно называют Англию, Францию, Турцию и не называют Сардинию, а королевство обеих Сардиний, оно тоже было участником коалиции. Так вот, между участниками коалиции есть серьезнейшее разногласие. И Горчаков начал вбивать кол именно в эти разногласия. Позиция была такая. Турция хотела немедленного заключения мира. По очень простой и понятной причине, она была пуста. Сколько лет с тому времени длилась война? Война длилась с 1953 года, она началась в октябре 1953 года, а в марте 1956 был подписан мир. Значит, ситуация такая. Англия хочет продолжения войны вплоть до расчленения России. По мнению Англии, которая во многом контролирует поведение Турции, нужно заставить русских уйти из Крыма, нужно заставить русских уйти с Северного Кавказа, нужно заставить русских уйти с западной части Северного Причерноморья. Оставив им выходы в Крым, а Босфор и сделать свободными для прохода всех не только торговых, но и военных судов. То есть флота Англии. И таким образом Англия будет контролировать и Черное море тоже. А России запретить иметь и флот, и крепости, и военно-морские базы на Черном море. Вот таковы дорего идущие планы. Племянник Наполеона Первого Французский император Наполеон III, который был ярым сторонником войны, он считает, что войну нужно немедленно прекращать. Потому что у Франции тоже очень напряженное положение с финансами. Большие потери в войне вызвали недовольство французского народа. Поговаривают, что император... Наполеон III начал эту войну в своих личных интересах, а это действительно так, в интересах укрепления своей власти. И он считает, что от войны уже получено то, что он хотел получить от войны, он уже получил. Наполеон III? Да. А продолжение войны будет работать против него. Какие а, боевые действия Франция вела? И где? Но боевые действия Крымской войны, они довольно широки. Англичане турки это понятно, а франция это каким образом участвует? Значит, вот Крымская война. Крымская война это величайшая внешнеполитическая ошибка Николая. Почему он так плохо считал, это никто не может ответить. Но он просчитался в вещах элементарных. Он считал, что Австрия будет его союзником или будет держать доброжелательный сторону России нейтралитет. В благодарность за то, что он сохранил Габбургов в Вене потому что Венгрия и Трансильвания просто-напросто отложились, и только 10-тысячный русский корпус спас владычество Габсбургов над Венгрией и Трансильванией, потому что Лаэш-Кошет там организовал бы Венгерское королевство просто на раз-два-три. Все, все к этому шло, и силу Австрии вернуть эту свою территорию не было, а без этой территории она, решаясь Венгрии, и она превращается, в общем-то, второстепенную европейскую державу. Он считал, что Пруссия за то, что русские обещали ей помощь вооруженную в борьбе с революцией, но эта помощь не понадобилась, тем не менее, русские войска были придвинуты к границе, и русские войска были в любой момент готовы к тому, чтобы подавить революцию Пруссии, что Пруссия тоже в благодарность за это будет держать доброжелательный нейтралитет по отношению к России. Что Англию он удовлетворит тем, что отдаст ей остров Крит, предложит взять. А Франция будет вынуждена смириться с российской внешней политикой. Все получилось совсем не так. Самое главное то, что он не понимал, что главный враг не Австрия и не Пруссия, несмотря на их территориальную близость к России. Самый главный враг это, конечно, Англия. А Англия хотела не просто остров Крит, она хотела со временем получить протекторат и получила его над Египтом. И Англия считала, так же как и Николай I, что старый человек болен, он старым человеком называл Османскую империю, что старый человек болен и что нужно позаботиться о наследстве его, говорил Николай, все это англичане точно так же думали, но только они считали, что они сами. Позаботиться о наследстве старого человека. Старого и больного, как говорил Николай. Они уже сами все это поделили. Наконец, Николай не предполагал такой прыти в Наполеоне Третьем. Но Наполеон Третий, пришедший на престол в результате государственного переворота, хотел упрочить, сделать свой режим легитимным. Что для этого нужна? Нужно. Нужна победоносная война. Австрия и Пруссия в результате заняли нейтралитет, но этот нейтралитет был абсолютно вражден по отношению к России. Война началась по такому поводу, что русская православная церковь владела ключами от гроба Господня. Турецкий султан... Отнял эти ключи у русской православной церкви и отдал их французской католической церкви. Началось преследование христиан в Турции. Русские предлагают султану решить вопросы миром. Султан отвечает объявлением России войны в октябре 1853 года. Русские войска выступают за Дунай и наносят ряд поражений Курецкой. турецкой армии. Нахимов совершает стремительное продвижение в сторону Синопа и сжигает в Синопе весь турецкий флот. Вот это было крайне неосмотрительно. Этим обстоятельством и воспользовались Англия и Франция. Англия и Франция вступают в войну и высаживают весной 1954 года десант. Десант в районе Одесса у них не получился, но они высаживают десант в Крыму. Наш парусный флот не может соперничать с паровым флотом английским, и в результате этого на Тиму приходится затопить весь русский флот при входе в Северную гавань Севастопольской бухты. Это та самая позиция, с которой... Противник мог бы из корабельных орудий обстреливать укрепление Севастополя. Вот для этого Нахимов затапливает флот и не дает противнику войти на внутренний рейд Севастопольской бухты. Парус, иначе пар, бы, иначе бы защищать Севастополь было невозможно. Что? Парусный флот. Парусный флот. У них паровой, а у нас а Россия не имела паровых? Ну нет, у нас были пароходы, а военного флота не было. Проходы у нас были. Но военного флота у нас не было. Вот у нас были военные корабли, маленькие паровые катера, они использовались как посыльные корабли. А боевых кораблей, вооруженных мощной артиллерией, у нас не было вообще. Вот оно, технологическое отставание. Вот оно, технологическое отставание. И не только в этом. В конечном счете не флот решил исход этой, этой войны, а исход решила элементарная вещь. Наши войска были вооружены гладкоствольным ружьем. Это ружье поражало насмерть противника со ста шагов. Ну, скажем так, условно, там, со ста метров. Наши новые ружья били на сто метров, а старые ружья, которые были к тому же еще их кипячом, чистили и разбалтывали ствол до безобразия, и это оружие оно действовало на расстоянии 70 метров. А английские и французские войска были вооружены винтовками, с нарезными стволами. Мы не умели этого делать. Дальнобойность английского штуцера была 400 метров. Они не подпускали наши войска к себе. Они их уничтожали на расстоянии, из которого русские не могли их поразить. Мы несли страшные потери, не имея возможности, мы несли потери противников. Но при штурме укреплений это преимущество терялось, потому что надо было, ну как, дойти до укрепления и брать их штурмом. И вот здесь страшные потери несли англичане и французы, потому что они абсолютно не выносили рукопашного штакового русского боя. И поэтому очень долго Севастополе удалось держаться. Они входят в Балтийское море, но понимают, что к Петербургу прорваться не могут через Кронштадт. Кронштадтские форумы, форты фор английским кораблям не по зубам. И поразбойничав, пытаясь взять наши крепости на побережье Балтийского моря, все это было неудачно. Здесь вот отмечен, отмечены места блокады. Вот они дошли до Кронштадта. Пытаются взять английский плод Петропавловск на Камчатке. Так что война была перенесена и на Балтийское море. Пытаются прорваться к Архангельску. Неудачно. Ледовитый океан. Петропался на Камчатке Тихий океан. <соединяем> война была глобальной. Но все эти атаки значения не имели. Французы. Здесь ведется война на Кавказском фронте. И здесь русские одерживают победу за победой. Надежда на восстание Дагестана и Чечни частично оправдываются, но положение для не меняется. Хуже всего дело обстоит в Крыму. Вот откуда идет снабжение Крыма через всю Россию. Ну, вы понимаете, что из этого получается. И тут-то Николай понимает, что нужно было строить, как ему говорили, дорогу железную на Крым. Была бы железная дорога, было бы совершенно все иное. Здесь командует крымской компании, командует престарелой светлейший князь Меньшиков, который сам про себя говорит, я не стратег. Он 150-тысячную русской армии собирает в районе Севастополя, и она окажется в полном бездействии. Вместо того, чтобы сбросить десант противника в море, он ничего не предпринимает, и обороны Севастополя, которой занимается его гарнизон, очень небольшой, среди воинов гарнизона артиллерист Лев Николаевич Толстой, и командуют этим адмиралы. Нахимов, Корнилов, Истомин, и все погибают при обороне Севастополя. При полном бездействии Меньшкова, при полной растерянности царя, Австрия заставляет русских уходить с освобожденных от турок территорий, угрожая вступлением в войну на стороне коалиции. Севастополь в 1955 году противник сумел взять Малахов курган, и оборона Севастополя стала бессмысленной. Малахов курган, высота господствующая над городом, над всеми бухтами Севастополя, и поэтому расстояния небольшие, и становится возможным расстрел из орудий любой позиции русских. Русские перебираются с северной на корабельную сторону бухты, Часть города остается в русских руках, но ясно, что город фактически уже сдан. Это сигнал к окончанию войны. В Париже расклад такой, я уже сказал. Сардиния только за мир, Франция только за мир, Турция только за мир, и одна Англия готова продолжать войну. И цели у нее глобальные. Это выгнать Россию вообще с тех южных территорий, которые она закрепила за собой в конце 18-го, начале 19 века. При этом англичане и французы действуют в Крыму только силами десанта. Это нерегулярная армия. Десант постоянно нарастает. Совместная численность достигает 60 тысяч человек. Это очень серьезно против гарнизона Севастополя. А что же 150 тысячная армия российской? Она ничего не делает. Она не участвует в боевых действиях? Она не участвует в боевых действиях. Она не участвует в боевых действиях. Менчишков предпринял ряд вылазок, они все оказались неудачными. Он сказал, что это все не нужно. Главное не пустить... Неприятие в глупе России. Меньшего надо было менять немедленно. Надо было менять меньшего, Надо было ставить человека решительного, который предпринял бы какие-то операции против лагерей противника. Противник понял те места Крыма, где удобнее всего высаживаться. У него была ставка в Балаклаве. Вот против Балаклавы и надо было воевать. Ну, получилось так, как получилось. Война была проиграна, и нужно было подписывать мир с наименьшим количеством уступок. Уступки были неизбежны. Горчаков действовал очень умело. Он рассказывал французским дипломатам всякие сказки о том, какой прошел набор войска в России – какие новые десятки тысяч объявятся в Крыму, что отлиты новые пушки дальнобойные, ну и так далее, и тому подобное. То есть отливал пули за пули, как это говорится по-русски. А французы, и без того готовые к миру, они пригрозили Англии выходом из коалиции. Ну, английское правительство, при всей его немыслимой ненависти к России, оно понимало, что в одиночку оно эту войну... Не вытянет. И потери были немаленькие. Потери были немаленькие. Часть флота была потеряна в результате жесточайшего шторма. Таких штормов на Черном море не было. Но жесточайший шторм потопил часть паровых фрегатов английских. И потопил знаменитый фрегат Черный Принц, на котором было английское золото, присланное для оплаты армии. Армия сидела с очень плохим подвозом продовольствия, на консервах, без оплаты, и, в общем, как-то тоже не горело желанием продолжать эту войну. Короче говоря, Горчаков подписывает Парижский мир, по которому Россия должна вернуть Турции захваченные у нее крепости, а взамен на это русские получают Севастополь. Россия срывает все крепостные укрепления на Черном море, не строит военного черноморского флота. Черное море существует в открытом режиме. Это самый тяжелый, самый унизительный для России статьи Парижского мира. Александр II прекрасно понимает всю, так сказать, весь провал этой. Политики этой войны, ошибку своего отца в оценке политической ситуации и так далее и тому подобное. Но он понимает, что войну нужно прекращать, потому что состояние финансов ужасно. Все преимущества, которые дала финансовая реформа Егора Францовича Канкрина, которая закончилась в 1949 году, ее проведение и «Россия», стала страной правильного монометаллизма. На металл был выбран не золото, а серебро. И это было правильно. Золота у России было очень мало, а серебра уже достаточное количество. И таким образом металлом, определявшим курс русского рубля, стало серебро. Канкрин постепенно выкупил ассигнации, которые потеряли свою ценность, и пали до того, что за рубль давали 20 копеек меньше серебром, и выровнял финансы к началу войны. Но война привела к тому же самому, то есть к неоправданной эмиссии. Бумажные деньги стали печататься без серебряного обеспечения, и население, имевшее большой опыт по части определения реального курса денег, вернулась на круги своя. Она стала накапливать серебро и неохотно принимать бумагу как платежное средство. Поэтому нужно было прежде всего какими-то силами восстановить финансовое обращению в России, потому что положение было катастрофическим. Падение рубля было колоссальным. И был призван Александром II, это был его очень правильный выбор, Михаил Христофорович Рейтерн, который стал министром финансов, и, по-моему, 16 лет он был на этом посту, и его совершенно... Так очевидной заслугой в первые половину его министерского правления было то, что Рейтерн в борьбе со всеми остальными министрами, как Рейтерн потом писал, император дулся на меня, но был вынужден признавать мою правоту. рейтерн вот этот обрусевший из, ну, из семьи обрусевших уже немцев, Михаил Христофорович ввел в русский обиход понятие государственного бюджета. До этого это была Филькина грамота. Он сделал ее закон. Государственная роспись доходов и расходов назывался бюджет. И он неуклонно стоял на соблюдении всех записанных положений бюджета. Известна его схватка с военным министром Милютином, который потребовал внезапно 21 миллион рублей, фантастические по тем временам деньги, на строительство крепостей. Рейтер на эти деньги не дал, Милютин соснался на то, что у него есть резолюция царя. Рейтер пошел и начал санитаровать, что он сказал, что ему ходит в отставку. И царь ему начал говорить, что надо где-то изыскать. Раз изменились обстоятельства, надо где-то изыскать. Он сказал, что в бюджете ничего изыскать нельзя. Изыскать можно на приисках. А вот бюджет, все, он расписан. Вот доходы слева, вот расходы справа. Ничего изыскать нельзя. Вот это нужно будет покрыть печатным станком. Он сказал, вы даете разрешение на печать 21 миллиона, но курс рубля пойдет резко вниз. Царь сказал, нет. Имел при неприятную беседу с Милюкиным, который был вынужден сказать, что он погорячился, разрешив вне бюджетный расход. И Рейперн за свои 16 лет приучил русских министров жить по бюджету. Это было впервые в истории нашего государства. До этого тратили от А для этого включали, до этого включали станок. Но нет, для них включим станок. Население получит бумажные деньги, а мы, полученные от населения металл, будем зажимать и им, так сказать, оперировать. Этот счет, бумажный счет, он уже к моменту прихода Канкрина при Николае Павловиче, он уже был разрушен. Поэтому так, так сложен русский счет в произведениях русских классиков. У Гоголя встречаются Ноздрев и Чичков в трактире при дороге. Рюмка водки, он говорит. Рубль, но он дает двухривенный, и баба, подавшая ему водку, владельца трактира, его благодарит. Но он-то подал двухгривенной серебром. Бумажных двух не было. А она просила рублем. А соотношение таково, что это больше, она, по-моему, полтин запросил, это больше полтин. Значит, это первое, что начинает делать Александр. Александр, вступив на престол, произносит вступительную речь, в которой он обещает, правду в судах, свободу предпринимательству и так далее, и тому подобное. Но это такая декларация. Он говорит о том, что порядок владения крепостными не может быть изменен. Затем есть еще одна проблема, доставшаяся Александру от отца, это Польша, вечная русская проблема. Александр едет в Польшу и выступая в Варшаве, он говорит, оставьте напрасное мечтание. Таким образом он ставит польскую элиту перед вечной ее дилеммой, ее выбором. А выбор простой либо сотрудничать с русским правительством и выжимать из него очередную уступку, имея в виду возвращение Александровской конституции. Александр дал Польше конституцию. В 1930 году Польша восстала, и в 1931 году Николай наказал Польшу, сказав, что вы не Вам дано то, что не дано российскому народу. А вы что делаете? Не будет у вас больше Конституции. А будет органический статут, который я напишу. Польша стала просто, просто управляемой русским наместником, вот, без всякой Конституции, без всякого Сейма. Вот для польской элиты вечный выбор. Либо всяким, так сказать, послушанием добиться от России возвращения польской Конституции – либо готовить очередное восстание. Поляки, конечно, начали готовить очередное восстание. Таким образом, вот этот 56-й год, это год заключения мира. Это решение привести финансы, но ну, хоть какой-то удобоваримый ВИП. Это поездка в Польшу. Это обещание России правды в судах, и это понимание того, что что-то надо делать таки, с крепостным правом. Это понимание у него было уже? Да. Это понимание у него было, потому что он в 16 лет он принял присягу, а после женитьбы он член государственного совета... Он вводится во все государственные высшие органы, он является помощником отца по управлению империей, он уже практический деятель, и он работал, естественно, в секретном крестьянском комитете. Вероятно, там он и получил стойкое неприятие Киселева, который давил, давил и говорил, что это нужно, это неотложно, что это уже ждать больше не может. Не будет отменено сверху, говорил Киселев, будет отменено снизу, и это будет иметь ужасные последствия. Трудно сказать, кто. Могут быть только два человека, либо Киселев, либо Ростовцев, которые зашли с другой стороны и показали Александру, Другую сторону крепостного права, они показали ему крепостное право и его последствия для русского помещика. А вот положение русского помещика, оно, увы, печальное. Помещик имеет доходы только в урожайный год. Только в урожайный год. Но если взять цикл, скажем, 20 лет, то таких урожайных лет будет 5. 3-4 года будут неурожайными. Остальное все по нулям. Но то, что заработал помещик в урожайные годы, продавая зерновые в основном. Как говорит Пушкин, что по Балтическим волнам залез и сало возят к нам. Ну, Прежде всего за хлеб, потом лес, потом сало. Ну и, конечно, пенька и ворвань. То, что помещик заработал на хлебном экспорте, он по положению ответственной за крепостных должен их кормить в неурожайные годы. Это по закону. Он должен дать им пропитание. И все, что он заработает урожайный годом, он все спустит к ней годы. Секундочку. То есть он оставить их, их на самообеспечение не может? Нет. Нет. Значит, порядок был такой. Это еще Екатерина в 1775 году произвела полный переворот в губернском управлении. И этот переворот привел к тому, что при Александре, на губернаторов была возложена обязанность, ну то, что сейчас называется в развитых странах, объявить что-то зоной бедствия. Губернатор мог объявить недород, то есть неурожайный год. Для того, чтобы избежать массового бродяжничества, массового кусочничества, массового нищенства, Прокормление крепостных возлагалось на помещика. Для этого помещик совместно с сельской общиной должен был предпринять меры для а. прокормления населения, своего населения, своих крепостных, и б. для обеспечения населения зерном для посева. Для этого он резервировал в натуре хлеб? Да, конечно. Для этого был резерв хлеба у помещика, но если мы опять-таки вспомним Чичиковское путешествие по помещикам, то легко заметить, хотя Гоголь об этом прямо не пишет, но мы прекрасно это понимаем, что у Собакевича это резерв яичный. И у коробочки есть. И что-то есть у Манилова. Понятно, что ничего нет у Ноздрева и ничего нет у Плюшкина. Плюшкин все сгноил, а Ноздрев не способен никакому какому. если что-то есть, он продаст или выменит. Что будет с крестьянами Плюшкина и Ноздрева? А для них откроют губернские амбары, губернский зерновой запас. Но заплатят за это Плюшкин и Ноздрев. Ум. Собакевич сам прокормится. Он ничего у государства ничего не возьмет. А, читайте как он там. Он въезжает, видит, что у крестьян крепкие избы, около каждой избы стоит две телеги, значит, ни одна лошадь у крестьянина и так далее, и тому подобное. Собакевич один из тех умных помещиков, которые понимают, нищий мужик в конце концов нищий помещик. Собакевич заботится, у него мужик не загуляет, не уйдет, если он отпустит на заработки, так он с него оброк потребует в три раза больше. Он рачительный хозяин. Манилов хозяйством не занимается, а хозяйством занимается глупая, ну, совсем глупая дубинно-головая коробочка, но она хозяйством занимается. И у нее припасено, как говорит Богович, у нее припасено. Значит, помещик должен прокормить своих хозяев. К чему же это приводит? Они а, вы помните, да, что он изучал статистику? Они ему подсовывают статистику. А статистика ужасная. Незаложенных поместий в России практически нет. Незаложенных поместьй 2%. А раз помещик заложил поместье и получил большие деньги, неизвестно, как он их истратил, скорее всего, не дело. но самое главное, теперь он должен платить процент. Дворянский банк. А процент это очень приличные деньги. Все хозяйство России в 50-е, в конце 40-х годов, и этому уже была собрана статистика, работает на поддержание просто жизни. Дефицит, Оно прибавочного дефицит. продукта не создает. Его прибыль, Убыль где-то на нуле или с небольшим убытком. Вот это очень сильно повлияло на позицию Александра II. Он понял, что так продолжаться уже не может, что это тупиковое совершенно состояние. Это тупиковое состояние. Россия держится на основном податном сословии. Крестьянство, причем основную часть подати выплачивают, естественно государственные крестьяне. И эти государственные крестьяне, которые на своих плечах держат все государство, все дворяне не податное сословие, казаки не податное сословие, духовенство не податное сословие и мещане в городах податное сословие, с очень маленькой долей. долей, да, все держат государственные крестьяне, и эти государственные крестьяне живут лучше барских. И барские крестьяне говорят, а что, мы не такие же крестьяне? А рекрутский набор. А крестьяне говорят, кто служит государю в армии? В армии служат крестьяне. Так почему мы должны нести эту крепостную повинность это уже совершенно очевидное крестьянское мнение, оно э, не выдумано марксистами, оно бытовало. Крестьяне обсуждают этот вопрос между собой. А что такое помещик? Когда он, дворянин всякий, служил государю, было понятно. Он служит государю, а мы его кормим. А за что мы кормим Мамилова? Он сидит дома, коптит небо, придумывает всякую хрень, как мост поперек пруда поставить, да еще это возьмет и, и сделает, и нас сгонит на эту работу. А зачем он нужен? От, от него какая польза? Он какую службу исполняет, государь? Никакую. Он никто, он трутень. Новиков. Николай Иванович первый свой сатерический журнал назвал Трутень. И все понимали, о а ком он. трутень, он трутень, он ничего не производит. И государственный крестьянин, который держит на себе всю государственную машину, он живет лучше, чем крестьянин крепостной. И кроме того, он лично свободен, он, его не унижают его достоинства, не могут его продать, не могут его снять с земли. Он Чичиков напокупал душ, ну, он, мы знаем, что он напокупал мертвых душ, но на бумаге-то они были живые, а он собирался вывести их в Херсонскую губернию. Государственного крестьянина в Херсонскую губернию не выведешь, а здесь собрал и, и погнал в Херсонскую губернию. Ильич, а какое примерно соотношение государственных христиан было и помещичих? Ко времени отмены крепостного на то самое, крестьяне крепостные составляли от всего мужского населения, на взрослого мужского населения империи 37%. Ну, если бросить процентов 10 на все остальные сословия, дворяне в это время составляют меньше 1%, духовенство меньше половины процента, ну, казаки, ну, мещане, 5% живет в городе. Вот если мы это все соберем, то получается, что государственных крестьян чуть-чуть больше 50 процентов, а этих 37. Помещищих крестьян? По, ну, честно, логических помещичных 37 процентов, и государственных где-то 52 процента. Большая часть крестьянства? Да, большая часть крестьянства. Государственные крестьяне? Да. Вот такая ситуация. И повторяю, что для Александра II человека вполне дворянских сословных предрассудков, это очень важное обстоятельство. Оказывается, не только рабское состояние крепостного, не только всеобщее недовольство крестьян этим состоянием, но и то, что вот эта ситуация, она не оставляет помещику никаких шансов на выживание. Шансов на выживание у него нет, потому что он беднеет, сословие помещиков беднеет. Причем помещики это же не все дворянское сословие. Есть дворяне, которые не являются помещиками. Отсюда у Александра происходит переворот в голове. Он начинает задумываться о том, что действительно крепостное право нужно отменять. А так получается, что он, оказывается, в поездке по Прибалтике. А в Прибалтике крепостное право отменил Александр I. Ему есть чем сравнить. В 1818 году. Ему есть чем сравнить. И он видит эту вопиющую разницу. Он едет в Польшу и видит там эту вопиющую разницу. Там нет крепостного права. Он едет в Финляндию и видит эту разницу. Вывод напрашивает сам собой. И он, такой тонкий политез, и он намекает своему окружению, что было бы хорошо, если бы это было инициативой самих дворя. Красиво. И появляется знаменитый адрес Тверского дворянства. Адрес – форма обращения дворянства к царю. Губернское дворянское собрание Тверской губернии обращается к царю с просьбой отменить его. Первым. Это первое, потом пойдут другие. Намекнул, а ему говорят, да, недавно, он готов, государь. Они просто не знают, как удобно ли это. Он говорит, удобно, удобно. Создается очередной секретный крестьянский комитет. Теперь в нем главную роль играет Ники Селев, отправленный в отставку, а теперь в нем главную роль играет Яков Иванович Ростовцев, тот самый знаменитый честный предатель, тот самый член декабристского общества Яков Иванович Ростовцев, который пришел к Николаю Павловичу и сказал, что завтра выступление заговорщиков. Сказал я. Не могу, как верноподданный, не сообщить об этом, но я не назову ни одного имени. Николай ему сказал, ступай. Спасибо тебе за то, что ты сообщила о заговоре. Отсюда такое странное название, честный предатель. А заговоре сообщил, никого не назвал. Ильич, а когда, к какому году относится создание комитета? Комитет создан в 1958 году. Ну, начал работать, скажем за, за три, За три года. Начал работать, да. Ильич, а каково Ваше личное отношение к личности Александра II? Ну, как говорится, монархов не убирают, как и родителей. Он, несмотря на все свои колебания пошел на целый ряд реформ, но ну, необходимых, но ну, назревших в русском обществе. Реформа судебная блестящая, реформа военная очень хорошая и своевременная, реформа городская очень хорошая реформа, реформа образовательная. Законы новые о цензуре, это все замечательно, это создавало огромные новые возможности для русского общества. Реформа крестьянская, она определилась тем, что Александр II был русский помещиком. И в конечном счете, может быть, понимая, а может быть и нет, судить об этом очень трудно. Может быть, понимая, а может быть и нет, что выбор стоит между интересами крестьянина и интересами помещика. Он стал на сторону помещика. Он нашел некий палеопив. Ему казалось, что он нашел удачную формулу сочетания интересов помещика и крестьянина. Как показывает дальнейшее экономическое развитие России, это было не так помещика он не спас а вот 905 год он подготовил американский путь отдать землю тем кто ее обрабатывает русский путь сохранить помещичьи землевладения и сохранить латифундии ну уж если бы мы пошли как говорил Ленин мы пошли по прусскому пути это неправда если бы мы пошли по русскому пути, мы бы не имели таких печальных результатов. Мы пошли по русскому пути, а не по русскому. Мы сохранили помещику, слишком много привилегий. А самое главное, эта реформа возложила на крестьян непосильный для них выкуп. Вот здесь надо было решаться. И самой большой ошибкой царственной Александра Третьего, я считаю, то, что он не отменил выкупные платежи. То есть, землю надо было Ему раздавать. Он отменил, во всяком случае, ту, которую отдали крестьянам, за нее не надо было брать деньги. Это надо было возложить целиком и полностью на государство. Да, государство не хочет обидеть помещика. Пусть оно выкупит деньги. А государство в состоянии было финансово это сделать? При крайнем напряжении, да.